Так, это... Сейчас я тебя найду, быстренько. Я тебя уже нашёл, я уже к тебе еду. А я к тебе? А ты вообще в доме? А, ты вообще на вертолёте? Да. Ты где? Сейчас я тебе. А, вон ты, снизу. Ты этим. Ты вертолетами умеешь управлять? Ну да. Ой, а чего это меня все стреляет? Садись. Батим, короче, ставлю метку куда. Вот туда летим. Лучше бы ты Делориан взял. Почему он? Этот быстрый. Нет, Лорен... я он... Лучше он. Он в любом случае лучше. Он быстрее, чем вертолет летает. Ты немножко не туда летишь. Я слышал... Неприятный звук. вызовет Лорен? Ну или опрессор? А, опрессор одноместный. Сейчас. Ну ладно, зато мы от всех отвечали. Механик, ме механик. Так. Я так. Сейчас подожди. Делюкс уничтожен. Моя, моя, Морс мутал Присутствие шефа, плюс две стирка. Mm -hmm. Так. Делюкса. Ай. Nice Механик. Это ты? Делюкс. Делюкса, да. Это, это та. Opa. Это же, это же вообще отстойный револьвер, он человек, который, это, это, он же ищется. Красава, а? только, я, только я, я, я так не работаю, потому что мы с тобой как бы, типа, в одной команде. Разве? Да. Меня, я, я тебя не могу бить и по себе стрелять, ты у меня зеленый. О, ебелеон. А он совет открыть Смотри, кстати, фиолетовый. Так, теперь точно летим. Я поставил место меня... uh -huh. а Куда мы летим? А мне в квартиру. А, у меня там просто тоже квартира. Да кто? Uh -huh. Это. А, это ты. Мы вчера считаем с пацаном гитарой на Куруме не очень. Так. Типа нам. Зачем? Да Они не взорвут нас. Ты можешь даже приземляться и на колеса, она не взорвется. Ну, этим она Эта машина незарываемая. Я серьезно говорю, я подал с челяна... заходить. Упс. Я тебя приглашу. Я падала спустя тысячу на этой машине на крышу, она не взрывалась. Она очень жесткая. Ну, ракеты я взрываю, очень просто. Давай приглашай. Сейчас, Что ж, в телефоне. У меня, кстати, еще яхта есть. Я Хи -хи -хи. знаю. Я видел, даже она Ну? Я тоже сейчас? Мои друзья, списка играющие. Я тебя позвонил. Я пригласить. Я тебя пригласил. Сейчас. это где? Почек, а, думаю. ты какое-то ограбление хочешь? Я думал... Да такая перека будем? велика Фелиса? ну вот это новая я вообще получить подводная подводная лодка а у, тебя... у меня а, есть ну, ну уже разошли так полон а сколько там нужен человек для меня я не знаю, поэтому лучше давай на этом для для этого нужно 4 мне покупать боезапас сверхтяжелый а сколько стоит э, э, подводная лодка да я не знаю много Ой, а... мне покупать боезапасы сверхтяжелый я не помню что нам нужно сделать честное слово если там ну там если аккуратно играть ты там выживешь ну, а, наша самолет, наши самолеты надо будет украсть. Да, нам нужно убрать. Нет. Нет. Позвольте Рожковского из тюрьмы Булингбрук. Наземный отряд садится в тюрьмы автобусы под видом конвоира и заключенного проходит в тюрьму. Подрывники уничтожают автобус. Пилот. О, я хочу быть пилотом. Вот, ты пути будешь, я, я знаю, как быть. Я уже проходил на этом. Я проходил на ну, это, это ограбление. Кто там с чему надо было идти? Лучше бы ты пойдешь на этот на пилота, потому что там сложно очень. Там нужно кого-то догнать, кого-то спрятать там, а кто-то нужно вообще на викторице летать, чтобы зачищать. Потом должны нас подобрать и улететь там куда-то. Кажется, у нас не получится. Да. Понавляю на яхту. Так, яхта только, чтобы на ней быть. О, не на яхту, а под лодку. Сейчас, подожди. <связь> Все цели ликвидированы. Мы отдали тысячу 1500. Пошли. А можем вообще Богдана пойти проходить? Кого? А, так. Пойти в гараж. Ну, можем давай. пойти... У тебя есть же, да, база? Да. Ой, этот, чтобы Богдана проходить. Угу. Богдана вдвоем может мы проходить. Поехали его, попроходим. Ну, а! Можно вообще казино проходить. Вот казино можно. Полностью пройти вдвоем. А когда на я не? А у тебя есть игровой зал? Ой. Игрового зала у тебя нет? Сейчас посмотрю. Нет, по-моему, есть клуб, если ты про это. Значит, клуб? Да. Нет, это не то. Нужен ну, именно игровой зал. Сейчас. Он, по-моему, по недорого стоит. Ну как недорого. дорого, ну, по моему, двадцать стоит. Можем пройти ограбление а купиться с тобой. А он там начин вещи, по-моему. Ну можно завиче, извини, за пройти его. Даем. Сейчас и игровой зал. Да. где-нибудь. Не, у меня такого нет. Ну купи. Ну просто с тобой можем было бесконечно можно это ограбление проходить без я багов. И я за то, что нахожусь с тобой, мне, короче, постоянно РП дают. А где? Мне спортсмен покупать. Заходишь в телефон. Ну, интернет ты уже зашел. Ну да. Деньги, услуги. И, короче, Mais Bank for Clauzers. For И вот купи, который. А сколько у тебя всего? Денег? А в смысле, тут Клабхаузер. Клабхауз, что ли, нужно? что? For ну, ну и... зайти на оценку. Зашел? Вот. Зашел. Деньги, услуги? Это сделал. Вот сделал. сюда, вот так, и вот так. Ну, вот а У меня символом. нет такого. А у... смотри, вот сюда нажми, все. У меня нет, смотри. Сейчас. Ну, давай, Смотри, у меня вот только. А где игровые залы? А вот... Вот, сюда, вот да, даже да? здесь нет. Вот. Перезашел. А что я им это Это бесплатно Нет, это не бесплатно, это со скидкой. А, нет, бесплатно. В чем прикол тогда? Ну-ка, это а... меня не заблокировано, может, например, даже может сейчас в виде такого сиденья выкинуть. <связь> так, а в чем прикол тогда? Хорошо, а у тебя... А почему интересно, у тебя реально нету заигровых столов? Наверное, нет. Может, тебя... может, он у тебя уже есть? Ты... Нет, ты не знаешь. Нет. Писала что? бы, наверное, что ваш, и... ваш игровой зал. <говорит> ваш гараж. Ваш гараж. Ваша квартира, ваша яхта. Вот, все, Ваша база. Ваша база. Может, потому что уже кто-то владеет а? залом? У тебя есть буква Л на карте, лестер Есть. Лев. Понятно. У тебя, тебя еще даже не активировано это задание. Поехали. Куда? Поехали. Я тебе везу. Ну, поставь мне кое-что еще полетать. Короче, вот иди на эту букву и там тебе нужно так... просто диалог пройти и только потом уже можешь его купить. Так тут несколько Л. Здесь есть белая, есть зеленая. Белая. Она хотя бы где поставь медкуда просто доеду. На ну, где-то под, игра... под касиком, да? Угу. Ч, мне тебе сесть, чтобы да нет, не открыть. Поехали. Лети, а. лети, лети. Я тоже сяду. Я к себе. Сижу. А, ты ко мне хочешь? Ты же полетать хотел. на да ней есть. У меня просто... Я просто не метка не отображается. Моя. А Сейчас Сам тебе поговоришь, купишь зал, короче, за миллион восемьсот, и там, мы... Только там, когда мы будем проходить, там нужно штурм выбирать, ни в коем случае не выбирать, Нет, ничего другого, потому что если, потому что там мы на плойке, мы с Никитой не смогли с 40 пройти там на подставе, ну как подстава, там, я не помню, как она называется. Там, по-моему, много есть подстава, скрытно. Открытная да. и штурм. Подстава не надо, честное слово. Нас просто это, это, невозмо, это невозможно там пройти. Там получается эти замки взламывать на плойке, это очень сложно. Да кто вс названивает там? Да, ненавижу когда-то, что кто-то кто кто кто звонит. Вот сюда показывает мне отказываться. Да. Подожди. А я не помню, вот сюда или на... Нет, по-моему, не сюда, Летит тогда на другую. Сюда на другую, там, короче, нужна... Это точно не сюда, я, значит, неправильно я тебе сказал. Ну, она тут недалеко. Да, вот, она... да, да, вот там. Вот там правильно уже. Опа, она. Вот, вот сюда, да, да. Вот здесь, на этом. И вот прям под нами сейчас, да? Угу. включали же полета я боюсь вас видеть о как она пошла хочешь прикол не у тебя одного а не у тебя потому что мы в банде Look look, whatever, you want. whatever this big new job is, I'm out. Okay? I'm done. I already took every decent score in the state. I cleaned out the union depository. I took down the IAA and the FIB. I rang the bell on half the 500 CEOs. I have more money than I could ever spend. Okay, so that's it. I always just like a retiree. Now I actually am one. So go ahead. So I can tell you to shove it up your hiney. I messaged you. No, no, no, no, no. You messaged me. Who hacked my phone?! We did. In case you don't recognize her, this is Georgina Chang, Vice President of Chang Holdings. Investor, philanthropist, socialite. She was just voted the 89th best dressed lady in China. Yeah, yeah. Ni hao. I did my undergrad in London, my master's in Vespucci, Mr. Craster can speak English. It's a pleasure to meet you. Likewise. Mr. Cheng has come to Los Santos to deal with a regrettable incident. Oh, let me guess. The Diamond Casino and Resort? You upset that Thornton Duggan muscled you out? My older brother was in charge, he was taken advantage of. Yeah, well, private equity money's always going to try to screw you, lady. You want to talk to a lawyer, not us. You misunderstand. Люблю гадать, казино еще можно посчитать. Ага. А если у меня, кстати, денег не хватит? Да хватит. Там на ну тысячу за миллион восемьсот. Я на найдешь в городе. Да. Если купишь самая дорогая, тысяча двести. миллион двести. Тут нам придется постоянно ездить туда обратно с одного конец карты на другой конец карты. They told me you were the best in the business. Huh. And it only took me five minutes to come yourself. Okay. Maybe I'm uh, a little stale, but I'm not coming out of retirement every time some new money sink opens up. I'm gonna need more of a reason. Then maybe you do it for me. Because I'm asking you as a favor. I'm not looking to make any money out of this. Anything you get is all yours. Need a base of operations. Find something, but we can't have anything to do with it. Your associate will have to be the front. I'm not going to pretend I haven't already looked into this job a little bit, you know, a uh, professional curiosity. So I'll send you a mail, and it's up to you. Now, if you'll all excuse me, I don't want to miss the early bird special. Bye, then. Yeah? He's just how I thought you'd be. I hope you can help us. Wang, let's go. Yes, why not? Заканчивается, покупай, короче, игровой зал. Uh -huh. Вот. Короче, он где-то вот вот в этом нашем районе, где мы сейчас находимся. Так... А, у тебя так. на машине. У тебя в машине нельзя, короче, это. Вот. За 230. Канат... За 2.30. 200... 300... Сейчас. Сейчас, посудите дешевле был. Так, зайти на сайт. 23. Вот, 4... миллион 8. Вон, 4... миллион миллион восемьсот семьдесят а он еще рядом с том местом где мы сейчас находимся купи его я просто тот который поближе к твоему дому а к моему не надо казино нужно и просто в городе мы его сейчас просто купи не надо там ничего добавлять не гора что там есть что можно будет докупить а мы просто хотим казино Ой, ограбление пойти Ну ладно, даже без гаража купил. О, маршрутизатор. Она прям одна. Опять фластер well, а, Сейчас уже okay, есть. Okay, там Но... а там, там, опять right? будет нормально как Вот, вот он. Вот, прямо под нами. Ой. Все Симон. А, ой. Где вход? А, вот. Вот и свой. А я с твой там e you know? like, появился uh -huh. ну, сейчас, короче, кассена пройдет и здесь все нормально будет. Ну ты же сказал, что она долгая. Она долгая, да. Где yeah. Здесь все как новенько станет. Нам нужно будет украсть игровые автоматы, по-моему, там много чего сделать надо будет. Нет, я делаю, я хочу, просто скажи мне, что ты делаешь. Ты знаешь, как Эй! Как дела? На самом деле, не говори мне. Джимми, все должны начинать где-то. ...это сын этого Майкла. не играл. С моего друга, видишь? Это Майкла. Знаете, you know, so my будет сами, <laughs> сейчас это oh, yeah. будет. Вот есть подыйная дверь. Смотри. <laughs> Ладно. Да, конечно, <laughs> anyway, course, we'll well, у нас будет планирование ограбления. <laughs> uh -huh. Вот здесь мы будем проходить очень много побочек, но они очень быстрые и короткие. Хорошо. А вот здесь вот будем уже, да. Ну, если я выбрал, да, там, где там да. гараж? Эта и будет, сколько стоит причём. Все, что нам нужно, чтобы спланировать самый сложный ограбление, которое в этом городе когда-либо видел. Hello. О, сегодня не пройдём, но завтра ещё можно. А, Завтра можно ограбление. А сегодня нужно все побочки выполнить. Okay, Потому что если I'm не выполнишь все побочки, то очень сложно ограбление будет. на ограбление еще главное нето, не тупить. Потому что там все деньги, которые мы получим, зависят только от нас. Так, rich man. We'll get some food and discuss it all. so funny. Good work. This place will be perfect. Let's go. Perfect. Okay, uh, Come back once you've got everything set up. Okay, ноутбук. Okay. Yeah. Можешь снять только владелец. Mm. Так, там тебе нужно, короче, сейчас игровой автомат, по-моему, украсть. Набечать. И сейчас. А, я Я просто нажал не... на А, сейчас то, что игровой автомат украсть. Все mm -hmm. время. Можно я пролетаю за машиной? Просто сейчас, ну, я, сейчас стрелять она будет. я плохо стреляю. А у меня оружие нету. Потому что я. Ладно, я постреляю. У меня есть такое. Ставишь стартовое. Сейчас подожди. Метку. А на штурме там вообще жесть будет. Нет, там не такая же жесть, там просто подорвать всех, пострелять. Вообще общем, со второй третьей пустки пройдем. А вообще на эту метку встаешь? Чтобы не потеряться. Oh а по желтой линии? А... Не знаю так. У меня оружие на... Вот тут, как-то за рулем. А, вот. Ай, понятно, атак. Ай, а я у корот не могу достать, потому что он не достался, вспомнил. Кстати, это публичное здание, если там взорвать могут. Ну тут никого нет. Слышал взрывы, как кто-то что-то взрывал из игроков. А, не, я не помню, что надо делать. По-моему, здесь не надо никого будет убивать. А, нам сейчас нужно погоню. В погоне сейчас придется. Сейчас в погоню нужно. кем? Вылетай, вылетай пока что отсюда. Едь вот, да, обратно туда. Сейчас он подумает, и он где-то появится. Вот. Короче, вон на карте такие э, видишь такие точки белые? Ага. По-моему. А нет, это не она, mm -hmm. не она, это не она. Вон, вон синяя машина. Mm -hmm. Сейчас, короче, ты когда прилетишь к ним, приземлись, я просто там неудобно будет по ним стрелять. Вон едет, вон, yes. на нем даже стрелять метка это он нет это не он следующий что пошли собирать я заберу. Угу. сейчас хотя бы мне сейчас хотя ехать недалеко у меня, кстати, перерыв сделал на другом конце карты, я ездил постоянно на другой конец карты. А мы еще потом сел, нужно. потом еще там еще он Опана. это эти дурачки, сейчас нужно расстрелить, чтобы заехать, по-моему. Тут я я уже я уже приехал. Их взорвал? Нет. А я просто уехал от них, они меня потеряли. Все, молодец. Вот будут. Сейчас будет очень много таких процессов, рабочих. Зайдем. А ты внутри? Нет, я снаружи. Нас сейчас, я сейчас, нас сейчас внутрь нужно зайти. Ой. А ты где? Я все, внутри. А, -а, -а ты меня сейчас, ты сейчас. Not uh, even connected. To a network. <laughs> They're busted. I mean, come on. Are they plugged in? Yeah. Oh. Yeah. Who was I supposed to know about that? Lester, you got a visitor. Oh. <smart> Я зашел, <просит> короче. <просит> <просит> угу. вот. Кстати, видел, что читать нужно. So, uh, Войну и мир. With, да, да. Ты знаешь, я убил скринь я их не буду, я Я как как-то смотрю? Мы ещё как-то дымку. Привет! They can wait, Lester. You're going to say? Yes. We were brainstorming some ideas. Is she got it. Came up with a whole. Oh, oh. um, <laughs> bueno. Scoping, prepping. And the можно потом в маг даже scoping, пойти, поиграть prep, which, no, well. up, you route, you few, which gives you options.ally if you scope it right, there will be And sneaky number three, the big con, you know, like, subterfuge, and with variation on how we can pull yeah, off all of these. Like, uh, like this. Are you with me? Now tell them what we talked about. About the job. Ah, yes. Yes, I was, uh, just getting to that. <laughs> Um, you see, with security like this we'll need to be more adaptive if our approach isn't working, we've got to be ready to switch it up on the fly. Before, if you were caught being sneaky, we just called the whole thing off. And now you're going to transition to the more aggressive approach and you keep on pushing. It's amazing. If only we could keep on doing it. rob it every week. I want this casino to be the anvil around Thornton Duggan's neck. Let's start by just doing it once. I got a text. The rosé is getting warm. Georgina, please. Oh, Wang. If you need me for anything, please don't hesitate to call. We'll stay in town until it's done. It's in good hands. I mean it. Anything, call me. Roger that. <coughs> <laughs> Roger that. Idiot. <sighs> okay, well, take a look at the board. And when you're ready, you know what to do. <laughs> Вбираем штурм. Где? Да. Он типа тут нарисовался за секунду. Так. Партнер ушел. Привет. Э. В смысле? А почему все ушли? А тут, видимо, читер. А тут, видимо, бездействие. А, ну, находи Вступление, наказание еще Достоевского видел? Угу. Там много читать очень. Это не обязательно. Почему? Зашел? снимать mm -hmm. the... like по-моему в своей сессии mm -hmm. да я не в своей сессии был А, тогда подсоединяйся. Подсоединяйся. А я тут не рецепт нашу утром ела? Нет.